Летик. Так, сегодня тема расклад. Расклад. Так, о чем? О чем у нас будет? Сейчас посмотрим. О чем? О ком? Итак. Прям. Так хочет выйти? Я это хочу взять. Ладно, давайте две. Вот ту, я. Взяла. Так, финансы. Финансы в дом. У меня чур все перевернутые, что ли? Сейчас секунду скажите. А нет, нормально. Возьму. Так, финансы в дом. Все деньги тратится на семью на дом на любовь на отношения так, опять две карты. на любовь к себе к своей семье к родителям к родственникам перевернуто, наверное, вот. так по поводу отношений отношения отношения в плане любви так в плане именно любимых людей детей любимых людей даже родителей по поводу денег всегда вопрос и отношения к деньгам что нужно менять отношения к деньгам. Постараться смотреть на финансы совсем по-другому или относиться к финансам совсем по-другому. Чтобы стать намного обеспеченнее, богат, богаче, богатый или богатым, отношения нужно менять. Энергия есть для любви, для здоровья, для финансов. Чтобы изменить финансовое свое положение, энергия есть, здоровье есть. Нужно работать. Но работать надо в меру, чтобы был и отдых, и работа была. Всем пока.